Вчера решил освежить свои знания по поводу видов мошенничества, которые существуют. Залез в интернет, стал смотреть, многих блогеров глянул, там, почитал кое-какие статьи. И знаете, э, самое интересное, ну в принципе не столько интересное, а может быть даже скучное, для меня как минимум. То, что формат мошенничества, его способы, они не изменились. Как были 10-20 лет назад, в 90-х. Так в принципе и остались. И удивительно, я все время задавался вопросом, странно, почему люди постоянно ведутся на это. Потому что вот лохотронщики, которые нынче есть в интернете, рассказывают о дорогой жизни, как они успешно живут, там собирают какие-то конференции, брифинги, там что-то, я не знаю, рассказывают людям, как стать богатым, собирают с них бабки, там на ставках, букмекерские конторы и многое другое, онлайн казино. Они богатые. Вы знаете, те кто, те, кто рассказывают эти сказки, эти небылицы, они имеют бабки. Лохи не переводятся, лохи продолжают им платить. Парадоксально. Неужели нельзя просто порыться, посмотреть информацию, ознакомиться вот с тем, с чем я вчера ознакомился, и понять, что отдав деньги им, вы не станете богаче. Они станут богаче. Я внезапно понял, что жадность – это один из таких серьезных, очень важных признаков идиотизма. Это лишний раз подтверждает и убеждает меня в том, что <coughs> идиотов действительно очень много. И это такая своего рода, ну кто-то сказал бы, болезнь. Ну, наверное, нет, это не болезнь. Это интеллектуальное состояние, хотя тут слово «интеллектуальное» неприменимо в принципе. Так вот, это не искореняется. Причин? Да причин много. Но люди не занимаются самообразованием, люди ничем не интересуются. Интернет у людей – это средство развлечения. Знаете, получение знаний тоже может стать развлечением в хороших, в разумных руках. Но, к сожалению, интернет в первую очередь – это информационный доступ ко всему, чтобы мы хотели. Абсолютно. Есть там, конечно, сейчас очень много шлака, мусора хватает, но суть не в этом совершенно. Люди используют вот этот вот подарок, который нам достался, используют его исключительно в развлекательных целях. Киношку посмотреть, в игрушки поиграть. И все. Я еще помню в 90-х ездил в Москву на закупки. Черкизовский рынок тогда еще был. Но знаете, когда у меня было свободное время, там прямо на рынке рынок был настолько огромный, что существовали даже площадя, скажем так. Ну, образно выражается. Это такие большие пространства открытые, где стекает сразу несколько дорог. И там стоят какие-то закусочные, стоят шулеры, разводилы, как обычно. Какие-то мелкие торговцы и многое другое. Я очень хорошо помню разводы 90-х. Какие лохотроны тогда существовали. Самое яркое то, что было, это тебе постоянно предлагали какой-то подарок, пока ты идешь. Тебе все время писали какие-то пиналы какие-то игрушки, какие фонарики и многое другое. То есть, тебе говорили, это бесплатно. Тебе достаточно было взять эту вещь и тебя начинали раскручивать. Тебе говорили, что надо заплатить там за какую-то регистрацию и многое-многое другое, поучаствовать в лотереи, и там пошло и поехало. То есть, типичный лохотрон. Точно так же кошельки подбрасывали под ноги. Я постоянно видел огромное количество кошельков, и достаточно было только нагнуться и взять его. Сразу появлялся человек, который тоже якобы это видел, предлагал тебе поделиться, и пошло и поехало. В общем, такая своеобразная схема. А были те, кто прям сразу лотереи подкидывали людям. Ну, там способ подброски разный был. И один из которых, как я помню, как я могу сейчас вспомнить, прошло, в принципе, больше 20 лет, почти 30 лет, елки-палки. Да, незаметное время летит. Это был момент, когда э, зеваки, знаете, всегда собираемся, когда происходит некое такое бурное действие, где деньги, ставки, там все такое прочее. Вот, люди всегда тянулись к наперсточникам и прочим каким-то шулерам. Так вот, зеваки, которые стояли и наблюдали игру подставных лиц, которые там вели, я не знаю, мхат отдыхает. <смех> Действительно Он отдыхает Так вот Создавалась иллюзия того, что кто-то там Выиграл большую сумму денег И ему вручался там какой-то билет лотерейный Вдобавок ко всему Вдобавок к денежному выигрышу И он такой щедрый, прям обалдеть Дарил этот билет кому-то рядом стоящему Из тех, кого в последующем собирались развести То есть жертва выбиралась в процессе всей этой игры Он говорит Держи от меня. И сам типа исчезал в толпе. И человек с этим билетом стоял, он не понимал, что делать. Тут быстро объявляли, что типа сейчас будет розыгрыш. Короче, билет этот оказывался всегда выигрышным. И сразу же куча призов, куча подарков. Человек стоит, раскрыв рот, он уже вкушает то, что ему достанется там чайник, утюг, там фен какой-нибудь. Ерунда, короче, мусор. Вот. Но суть не в этом. Суть в том, как это все преподносится. И... Когда ты уже брал в руки этот подарок, когда ты уже чувствовал его, это очень важно в мошенничестве человека на крючок, как наживка, то есть, чтобы он попался, чтобы он проглотил наживку это очень важный момент. Вот они дожидались этого. Я, я кстати, в это время, все время там за брал какую-нибудь шаурму и сидел и наблюдал за всем этим со стороны, за всем происходящим. Каждый раз удивляясь, откуда же столько дебилов. Потому что даже в 90-х, уже тогда, это было весьма распространено, и про это снимали целые передачи, писали в газетах. То есть, люди знали, что есть эти способы мошенничества, и уточнить, как именно все это дело происходит, и понять, что тебя сейчас будут разводить, это вообще несложно. Но, вот тут мы возвращаемся к названию ролика. Жадность, именно жадность человеческая всегда играла с людьми вот эту злую шутку, что ли. Но нельзя это шуткой назвать, нифига не шутка. Человек брал в руки эти подарки, брал в руки эти призы, и в этот момент кто-то из толпы выкрикивал: Постойте, у меня тоже такой же номер. Протягивал свою лотерею, все чин-чинарем. У человека был такой же номер. Ну и разводчик игры говорил: типа: О, ну что, у нас тут, значит, очень интересная ситуация, редко бывает. Ну ладно, ничего страшного, мы можем закрыть этот вопрос путем ставок обоюдных. Кто поставит большую ставку, тот и как бы победил. Ну и человек, естественно, подставной, он всегда создавал мину того, что у него нет бабок. Он начинал скулить о том, что типа, у меня... да у меня нет денег, как, я ведь тоже выиграл, я тоже там то, как, я не могу делать ставки. И жертва понимала, что она находится в выигрышной ситуации. Жертва, как правило, приходила на рынок с бабками, что там, пуховик себе купить, там еще какой-нибудь дребедень, понимаете. Я видел пары, которые приходили с детьми, там, одеть детей перед школой, Это летом было. Вот. Ну и жертва смелела, чувствовала свое превосходство, абсолютно, целиком и полностью проглатывала наживку, и думая, что «а, сейчас я от тебя, короче». То есть подарки отдавать-то уже человек не хотел, он уже считал их своими. Надо было просто кинуть этот фен, ну, ну не кинуть, сказать «набери», извините. Нужно было просто отдать этот фен и сказать, что все, до свидания. То есть, как бы на этом все закончилось. Но жадность, понимаете, жадность, она отличает идиота от разумного человека. Потому что разумный человек, он может быть экономичный, он может быть расчетливый, он может быть таким угодно, но он никогда не будет скупым и жадным. Это однозначно. Хотя именно с этим и путают нас разумных, ну, я громко сказал, я вряд ли разумный человек, но именно, как говорится, с этим нас и Ассоциируют те, кто не в состоянии понять, что есть совершенно другие способы мышления, формы мышления, формы поведения. Так вот, жертва поддавалась, делала ставку, подставной человек рылся по карманам, оттуда доставал мелочь всякую, в итоге у него хватало на встречную ставку. Он всем своим видом говорил о том, что, кричал о том, что у меня нет бабла, я больше не смогу следовать. Если ты поставишь еще одну ставку, мне будет хана. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Потом жертва снова делала ставку еще больше, чтобы перекрыть. Тот вдруг внезапно вспоминал, что у него где-то какая-то купюра завалялась. Он доставал, перекрылся. Человека заманивали. Заманивали вот в эту долговую яму Когда человек заплатил первые свои бабки Причем уже так достаточно серьезные Он уже не мог остановиться Я кстати говоря со своим другом детством Даже здесь у нас в Минске Я как-то участвовал в подобной истории Я еще тогда все это понял Это было конец 80-х что ли Самое-самое начало 90-х Мы поехали ему пуховик покупать И таким же образом он остался вообще без всего Совершенно без всего и когда я со стороны наблюдал, Москве вот за Черкизоном, за этим, я изучал, как все происходит. Я видел, как менялись люди, как они разводят одного, потом второго, потом третьего. Я видел, как подносят деньги, передают им за спиной. Я видел э, всю структуру игры. Как они моментально, как только вот разводят, они меняются местами. Там, игра продолжается, но продолжается в совершенно другом цвете. И когда там, если даже кто-то придет потом с милицией «Отдайте мои деньги», он уже не находил тех, кто и произвел данного рода развод. Понимаете? То есть все было довольно грамотно и продуманно сделано. Тут уж не поспоришь. Ну, мошенники вообще на самом деле в большинстве своем, если такие крупные, серьезные, то не, не, не глупые люди. Это вот разводил и кидал, и сейчас, которые там на ставки, на всякие букмекерские конторы, на прочую лабуду разводят. Так называемые молодые миллионеры. Как Я, я инста... В общем, я не буду лезть в эти словосочетания, в эти определения, аббревиатуры, потому что потому что вы это сами сможете совершенно легко и непринужденно посмотреть в интернете, в том же YouTube и понять, как это все на самом деле происходит. Короче, людей как разводили, так и сейчас разводят. И видя, что бабки продолжают идти, и вот эти... Сраные, извините за выражение, блогеры, которые покупают все дорогие тачки, живут, строят дома, там балдеют, гоняют, и, ну, много чего вытворяют. Вы можете за этим точно так же наблюдать, как и я. Если они эти бабки продолжают получать, то это свидетельствует только об одном. Идиоты они никогда не переведутся. Они были, есть и будут. И в этом основная проблема общества. Оно не хочет меняться. Поэтому я с полной уверенностью, как заявлял, что их более 90%, так и сейчас заявляю. И это бесспорный факт, достаточно просто посмотреть вокруг. И это один из примеров, который я привожу вам, как жадность. Вот обратите внимание, что если вы общаетесь с человеком, и вы видите в нем ярко выраженную жадность, то будьте уверены, это человек-идиот. Это однозначно, совершенно однозначно. Знаете, я еще такой момент хотел вам сказать, привести пример, по поводу религии. Религия ведь тоже целиком и полностью создана и основана, и сплетена на жадности. Вот скажите мне, пожалуйста, много ли людей, типа верующих, было бы, если бы в раю не обещали вечное удовольствие, там исполнение всех желаний, как вот они говорят, да? А если бы в раю, к примеру, предложили человеку исключительно делать добро другим, помогать страждущим, там, тем, кто нуждается, то есть, типа, ты живешь здесь, ты заслужил рай, царствие небесное, да, ты попадаешь туда, и там ты получаешь возможность вечность, быть добрым, щедрым, то есть, раздавать, помогать, именно вот поддерживать, спасать там и прочее, прочее, прочее, делиться знанием. Как вы думаете, многих людей вообще привлекла бы религия, если бы вот так все было? Я думаю, что нет. Потому что умные так или иначе не пойдут. Ну, разумные люди, мыслящие. А глупый человек, а нахера ему это? Как бы с него и так в жизни, при, при жизни здесь тянули до последнего. Он все, что мог, как говорится, дал своему хозяину. У него не было времени и уж тем более желание на доброту, и в итоге мы видим то, что видим. Нет, я не думаю, что он он сказал бы, знаете, что идите вы со своим Богом куда подальше. То есть я лучше здесь себе что-нибудь сварганил. Так бы и было. Получается так, что религия основана тоже целиком на жадности. Там про тех, кто стоят верхушка религии, да, то есть руководители, пастухи так называемые, они там работают и плетут эту сказку исключительно ради наживы. А те, кто идут к ним, овцы, грубо говоря. Почему? Так и есть, наверное. Фактически. Те, кто идут к ним, они тоже хотят в итоге получить свое богатство, свое счастье, свое удовольствие, свое наслаждение, исполнение своих желаний. Причем вечно, причем без ограничений. Такой all-inclusive, все включено до конца своих дней. Понимаете? Так что, да, жадность... Это не экономичность, это не расчетливость, это исключительно жадность. И она напрямую сплетена с идиотизмом, потому что это признак идиотизма. Бегите от жадных, не общайтесь с ними, не ведите с ними дела. Это всегда закончится какой-нибудь катастрофой, в которой пострадаете непременно вы. Потому что переоценили свои возможности и переоценили своего партнера, друга, знакомого, там, соседа, коллегу, неважно. Так что... Используйте это знание с умом, опять же. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Надеюсь, вам было интересно. Всего доброго.